на самом деле мы работаем с компанией фундамент спб уже два года первая часть это строительство цоколя вторая часть это непосредственно строительство дома а с самого начала мы столкнулись просто с потрясающим профессионализмом оперативность интерес застройщика клиенту фундамент был сдан раньше срока на два месяца то есть это вообще это просто потрясающе на компании постоянно дежурил технадзор ребята это очень круто компания относилась очень очень ответственно к своей стройке А спасибо компании фундамент спб